Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Когда вы думаете о психически сильном человеке, какие черты приходят вам на ум? Спокойствие, хладнокровие и собранность? Всегда собранный? Ну, это идеальные черты, которые часто присутствуют. Но не все так черно-бело, и многое происходит за кулисами. Чтобы понять, что такое психическая сила, полезно узнать, чем она не является. Вот 8 вещей, которые не делают психически сильные люди. Первое, они не подавляют свои эмоции. По словам психолога Леона Зельцера, сокрытие эмоциональной боли происходит от страха. Мы можем бояться осуждения, насмешек или социального отторжения, но решение скрывать свои эмоции может привести к сильным, неразрешенным чувствам с долгосрочными последствиями. Страх и психическая сила имеют сложную взаимосвязь. Психически сильные люди стараются признавать, принимать и преодолевать свой страх. Они стараются не мешать ему жить. Во-вторых, они не живут прошлым. Независимо от того, большие они или маленькие, сожаление ни от кого не уходит. И раскаяние – это хорошо, поскольку оно позволяет нам исправить наши поступки. Размышления о прошлом в здоровом, продуктивном ключе позволяют нам расти и становиться лучше. Но когда эти размышления превращаются в руминации, их легко поглотить. Психически сильные люди работают над тем, чтобы отпустить и принять эти прошлые ситуации и двигаться вперед. Номер три. Они не поддаются чужому влиянию. Следовать за толпой и позволять другим влиять на себя указывает на слабое чувство собственного достоинства. Те, кто психически силен, не идут за толпой и не прыгают на волнах, потому что они твердо стоят на своем. Это не значит, что психически сильные люди не слушают и не приспосабливаются к другим. Напротив, они понимают, что нельзя позволять давлению сверстников управлять вашими действиями или убеждениями. Поэтому они с меньшей вероятностью окажутся втянутыми во что-то, что им не по душе. Они стараются понять точку зрения, вместо того, чтобы слепо принимать ее за свою собственную. Номер четыре. Они не позволяют людям переступать свои границы. Установление границ – важнейший аспект психического благополучия. По словам Джейн Кэллингвуд из Psych Central, способность устанавливать личные границы напрямую связана с высокой самооценкой. Психически сильные люди осознают свои границы, будь то личные, профессиональные, эмоциональные или любые другие. Установление и соблюдение границ способствует психическому благополучию и помогает другим людям осознавать ваши потребности. Номер пять. Они не придерживаются собственной точки зрения. Несмотря на то, что люди с высоким уровнем психической силы обладают сильным чувством собственного достоинства, они по-прежнему открыты для восприятия чужих точек зрения. На самом деле, они часто переоценивают свои идеи и убеждения. Разница в том, что эта переоценка является внутренней и основана на вновь приобретенных знаниях и взглядах, они на давлении со стороны сверстников, как в случае с размышлениями и пониманием точек зрения, а не с прыжками по вагону. Психически сильные люди открыты для новых перспектив и считают, что они являются топливом для роста. Номер 6. Они не обвиняют других в своих ошибках. Ответственность – это ключевой момент. Психически сильные люди не играют в игру с обвинениями. Быть психически сильным не означает быть совершенным. Поэтому они берут на себя ответственность за свои действия и признают, что их эмоции, мысли и идеи являются их собственными. Они пытаются обвинить других в том, что они влияют на них. Они приучили себя концентрироваться на прогрессе и решении проблем, а не зацикливаться на том, что им не подвластно, например, что или кто мог поставить их в неблагоприятную ситуацию. Номер семь. Они не зацикливаются на совершенстве. Вопреки распространенному мнению, психическая сила не равна перфекционизму. Психически сильные люди имеют здоровый взгляд на неудачи и постоянно учатся на своих ошибках. Однако, хотя они и не являются перфекционистами, они стремятся стать лучше. Разница заключается в том, что они стремятся стать лучше по сравнению со своим прошлым, а не по сравнению с другими. У них мышление роста, а не фиксированное мышление. Для того, чтобы расти, эти люди принимают неудачи и конструктивную критику, рассматривая их как уроки, а не как свидетельство того, кто они есть как люди. И наконец, номер восемь. Они не боятся своей собственной компании. Для некоторых людей время, проведенное в одиночестве, может быть трудным, потому что оно приглашает одиночество, навязчивые мысли и другие неуверенности подняться на поверхность. Для людей с сильной психикой время, проведенное в одиночестве – это время для размышлений, отдыха и лучшего познания себя. Это отличается от интроверсии, поскольку психически сильные люди не обязательно предпочитают или нуждаются в одиночестве. Это просто то, что их успокаивает, когда это происходит. Самое важное, что следует отметить, это то, что быть психически сильным – это навык, который может развить каждый. Все, о чем говорилось в видео, это то, над чем вы можете работать, чтобы улучшить свою психическую силу. Точно так же, как тренировки улучшают вашу физическую силу. Какие вещи вы можете сделать, чтобы улучшить свою ментальную силу? В чем вы уже сильны психически? Сообщите нам об этом в комментариях. Мы будем рады услышать ваши мысли. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше подобных материалов. Большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!